Бизнес, ритейл Это люди, это клиент Который к тебе приходит И он должен уйти счастливым Человек приходит зачем? Он приходит для удовлетворения своих каких-то потребностей Но в, том, в число его потребностей Входит и потребность пообщаться Или не пообщаться Это тоже нужно понимать Иногда и, молчание лучше любых разговоров да, да, однозначно И конечно же он приходит за тем, чтобы порефлексировать нам кажется, что он выбирает платье или там готовится, выбирает подарок. Нет, он удовлетворяет свою потребность. В отсутствии времени, да, вот у человека нет времени, он торопится. Это тоже его какая-то потребность? Это его измененный подход? Вот относительно того, о чем меня спрашивают, меня, меня часто спрашивают коллеги по отрасли и из других смежных отраслей, относительно того вообще, что происходит, куда делись люди с кем работать где и как, люди, как люди да, сказать, люди, люди, имеется в виду работники, где, где искать сотрудников, как искать сотрудников, и почему, ты помнишь, какие были раньше сотрудники, как у нас, у нас же есть своя система внутренней оценки, у нас есть своя система образования, ну, в каждой компании есть какая-то, но своя, там, система развития своих кадров, обучения, потому что продавая продукт, разный продукт, продавец, ну, сотрудник, он должен обладать разного уровнем специальной информации. Эту информацию нужно воспринимать, эту информацию нужно передавать. А в силу того, что мир меняется, мы видим, что подход у людей и к образованию он меняется. Ну что говорит наша система образования тут три раза поменялась. Что говорит о том, что действительно в этом есть какая-то необходимость. Ну изменилось, очень сильно изменилось отношение сотрудников к работе и мы говорим про миллениалов до да, который там если я например отмотаю 10 лет назад я в своих там 24 как угорелая носилась там продавая услуги мобильной связи продавая рекламу в издательстве когда я работала и я как бы каждый раз хотела превзойти себя свои результаты двигаться двигаться двигаться расти сейчас к тебе приходит там кандидат 24 года только закончивший вуз и говорит слушайте ну как бы а мне надо 3000 долларов Зарплата почему? Но ну, я живу, закончила. Почему три? Ну, собственно, ну потому что я хочу три раза в год путешествовать, а еще мне нужно за год заработать на квартиру и еще что-то. А что ты умеешь? Подождите, я что-то умею. Я пришел с вуза, теперь вы меня научите и вот как с этим бороться? На бороться не надо. Это надо при... как смириться, хорошо. Это надо принять. на самом деле, на самом деле бороться не надо. У меня тоже был некий уровень отторжения с точки зрения того, что это не так, как я привыкла. Это выводит из определенной зоны комфорта, когда ты понимаешь, что у тебя есть накатанная схема, вот это работает, вот это давало хороший результат. А сегодня на входе уже изменил, изменился запрос. А запрос следующий. Этот запрос в том числе формирует социумы родителей. Я же столько заплатил денег за твое обучение, и в конце концов, да, пойди уже где-нибудь поработай. Здесь есть два, ну, скажем так, две составляющих вопроса. Хотите ли вы изменить социум или хотите ли вы удовлетворить там, свои потребности с точки зрения обеспечения процессов ваших рабочих и получения там, максимального результата? И здесь я для себя ответила на этот вопрос. Я ответила на этот вопрос достаточно просто. Нужно поменять подход. Нужно поменять квалификационные требования к должности. Ну, для начала. Упрощаете? А, сегментирую, перестраиваю. И здесь больше внимания обращаю на то, что... Если мы видим, что в одной отрасли есть переизбыток кадров, в другой отрасли есть нехватка, то здесь не надо бояться брать людей на разный уровень позиций. Давайте, ну скажем так, разделим вопрос. Если мы говорим про базовый уровень персонала, про middle management и говорим дальше про, ли, про руководителей уже среднего уровня. Потому что я сама являюсь руководителем департамента продаж, но департамент «Предаж» входит в большую структуру иерархическую, у нас достаточно плоская структура, где приходится взаимодействовать с руководителями остальных департаментов. И точно так же есть руководитель, генеральный директор, и есть у нас функциональный руководитель, мы часть крупной международной компании, которая входит в состав большого международного холдинга. То есть здесь вот именно коммуникация, она многовекторная. Здесь мы не мы уже отошли от привычной системы управления силосами, да, колодец, выстроили венте, вертикальную интеграцию. Mm -hmm. Я еще помню, это, конечно, может звучать странно, когда компании шли посредством построения иерархической структуры, выстраивая вертикальную интеграцию, формировали дивизионы, в дивизионах там формировали административное подчинение. Все. Ну, иерархию все. убивают уже доказано, согласен. Да, так. все. Это рассыпалось как прах. Вот приходит к вам вот такой сотрудник, и на вопрос, что ты умеешь, ему надо задать вопрос, а что ты хочешь делать? Все, если он не знает, что он хочет делать, это не ваш сотрудник. Если человек приходит с четким пониманием, что он хочет делать, его уже можно применять. Так, то есть все-таки мы берем в первую очередь его за какое-то отношение, правильно? Нежели за набор скиллов. Soft skills. На самом деле, hard skills — это уже как must-have. Поэтому базовый уровень грамотности он вырос и достаточно значительно вырос. Уровень информационного социума он настолько высокий и настолько открытый, что на сегодняшний день человек с желанием получить информацию может эту информацию достаточно быстро найти, если он понимает, в каких источниках ее искать. Медиаграмотность однозначно, не боязнь. Добыча информации, наверное, это на сегодняшний день основополагающий, но такой краеугольный камень ценности кандидата. На самом деле, когда мы говорим про информацию, то мы говорим о необходимости понимать и ощущать изменяющуюся среду. Человеку сейчас сложно с миллениалом сложно, мы говорим нам, потому что мы должны изменить себя. А представьте, если человек приходит с определенным сформировавшимся, устоявшимся мироощущением и пониманием того, что иерархия – это круто, что директива – это единственный путь постановки задач, и что обратная связь никакая не нужна. Раз тебе платят зарплату, значит, ты получаешь обратную связь. Вот это твоя обратная связь. Представляете, вот как этому человеку попасть в состояние, опять же, изменяющейся среды и в этом формате быть успешным? То есть у него же постоянно... Это возможно? Возможно. Практики такие есть, да? Практики есть. Опять же, это все управление изменениями. На сегодняшний день я благодарна и компании, и благодарна о сложившейся ситуации за то, что дается возможность развиваться, ставятся постоянно интересные новые задачи. Ты принимаешь этот вызов, ты осознаешь этот вызов, ты понимаешь, что тебе нужно изменить. Конечно, существующая база зданий, она нужна, никто не отрицает ее. Это знаете как? Это если вы будете говорить, что давайте построим что-то новое, но уберем фундамент. То есть мы построим мансарду, но разрушим ваши здания. То есть об этом речь не идет. Все, что было заложено, оно хорошо, оно нужно. Давайте три качества фундаментальных вашей компании. Если мы говорим про нашу компанию, то ценности нашей компании, это первую очередь, это инновации, это ориентированность на клиента и, конечно же, возможность достижения результата. Почему? Как вы это проверяете на входе? На входе? На входе проверить сложно, потому что человек может себя презентовать. Ну, понятно, посредством определенных встречных вопросов, презентации стандартных кейсов из практики можно понять, соизмеряется эта декларация с тем, что действительно этот результат был достигнут или нет. Также можно оценить, подходит ли такой подход, который человек применял для решения любой ситуации в предыдущем образе, ну, в своем предыдущем профессиональном опыте для решения задач, которые могут быть интересны и важны для вас, это однозначно, и конечно понимание того, насколько человек может коммуницировать. Очень сложно иногда профессионалу коммуницировать с другими людьми. Почему? Мое профессиональное мнение – это догма. Если у кого-то появляется другое профессиональное мнение, как с этим быть, где найти вот этот паритет, и где найти вот эту синергию. А еще когда но... люди разные по темпераменту, ты же думаешь одно, он думает другое, на выходе нужно найти, да, середину. Ценность золотого. нашей компании еще одна в том, что мы говорим о том, что коллаборация – это использование сильных сторон каждого из участников угу. э, в достижении максимального результата. Здесь нужно быть гибким, здесь нужно быть открытым. Это очень сложно, поверьте. Это, это, это очень сложно. Особенно, если ты понимаешь, что на каком-то этапе ты уже сформировался, и у тебя уже была какая-то практика, которая приносила тебе какие-то позитивные результаты. Всегда проще встать на те же рельсы и покатить, только в данном случае нужно понимать... Да, уровень наклона и куда это, может, куда это может привести. Поэтому о чем хотелось бы еще сказать? Хотелось бы сказать о том, что мы на сегодняшний день в компании говорим о важности изменений, а мы говорим в компании о важности обмена информацией, обмена равноценного, знаете, когда два сообщающихся сосуда. Mm -hmm. Помните, был такой лозунг когда-то «Nokia connecting people»? Так вот, Nokia уже умерла? А коннекшн остался, когда мы говорим о, о возможности работы с новыми поколениями, это прекрасно, это люди, у которых open mind, ну, то есть на самом деле это то, чего не хватает нам, но с другой стороны мы должны понимать, что информацию, которую мы хотим им донести, нужно успеть уложить в три минуты, почему, потому что если мы за три минуты не цепляем их внимание, то внимание уходит у них другой способ получения информации. Если наш мозг раньше получал информацию через прочитывание книг, через... Воображение, знаете, когда вы читаете про шум моря ощущаете бриз, соленую волну, капли моря на лице, Песок то се лица, сейчас да. человеку не нужно, он включил YouTube, оно ему там шелестит, как шелестит море, он включил ароматизатор, оно ему пахнет, как пахнет море, и что происходит с мозгом? нету вот этой вот прокачки, я не говорю, что это плохо, просто это другой уровень восприятия информации, и просто это надо принять. Мы не научим их там, читать и включать воображение, но зато они посредством другого подхода могут предложить другие пути решения э, текущих задач, и они могут видеть другой путь достижения, какой-то более простой. Сложность состоит э, в процессах. Когда мы говорим про крупные компании, все равно компания выстроена на процессах и процедурах. Это связано в том числе с legal issue, когда мы должны работать в законодательном поле. Этого же никто не отменял. Но здесь вот основной момент, как объяснить, да, что это не бюрократия, как объяснить, что это не тормозит процесс, а что на той скорости, на которой они хотели бы решать вопрос, это не получится. И здесь мы теряем связь, когда человек начинает терять ощущение того, что это интересно, а то, что это достижимо, и то, что это принесет результат. Что драйвит ваших людей? Давайте об этом поговорим. То есть управляем процессами ОК, но людей нужно заряжать, вести за собой. Что драйвит? Что включает? Для меня важно, и я сделала этот вывод для себя, и мы говорим об этом с командой, что драйвит в первую очередь понимание цели, что люди прикладывают усилия и ощущают результат. Если у них есть проблема, они о ней говорят, мы обсуждаем, каким способом ее можно решить, и у нас обязательно происходит демонстрация решения этой проблемы. Супер! Если вы говорите о целях, уровень менеджмента может по-разному видеть эти цели. Как вы определяете, что цель понята всеми одинаково, и движемся мы в одном направлении, в направлении видения миссии ценностей компании? Замечательный вопрос. Вот вообще для меня это основное, основной сложный момент и основной момент получения удовлетворения от работы. В чем заключается сложность? Абсолютно правильно. Многоуровневая система. Есть понимание того, что есть какая-то э, новая идея, новая задача, которую необходимо реализовать. Ее не реализует тот, кто ее э, инициировал. Ее реализует, возможно, еще через три уровня административного управления. Человек, находящийся непосредственно в магазине. Почему? Мы розничная сеть. Поэтому любые задачи, которые мы решаем, они направлены на, уровень на повышение уровня удовлетворенности нашего клиента от посещения наших торговых точек. Да, на самом деле да, потому что э, мне задавали вопрос, немножко ушла в сторону, вернусь. Помню, что определяет успешность торговой точки, локации, ассортимент, удовлетворенность клиента. Если вы клиенту не дадите удобную локацию, если вы клиенту не дадите то, что ему нужно, по той цене, которая нужна, с тем уровнем сервиса, который ему нужно, он все равно не придет. Все. Согласилась. Поэтому, поэтому вернемся опять же к цели. Как понять, что люди на местах поняли и приняли то, что вы говорите? Задавать вопросы, получать обратную связь. У нас есть система еженедельного планирования. И точно так же мы ее, внедрение этой системы происходило сверху вниз. Мы для себя определили, в каком формате мы хотим перейти от постановки сложных задач к простым, большую задачу, четко сформировав определенный график по датам в какие даты вы хотите достичь, задача как проекта дальше вы разбиваете да, его абсолютно на... верно следующий можно шаги. называть это какими угодно словами можно называть это скрамом, можно называть это джайлом можно это называть комбан деской но у нас это все не в чистом виде потому что мы отовсюду берем по чуть чуть потому что у всего есть определенная своя специфика и опять же есть цели для которых внедряется применяется тот или другой инструмент но то, что мы туда заглядываем, то, что мы об этом говорим, и то, что мы это применяем в рознице, это факт. Поэтому цель берется, определяется, скажем так, карта движения цели, в которой мы понимаем временные промежутки, на каких этапах мы что делаем. Мы говорим о том, что берем цель как проект, абсолютно правильно. Видите, вы уже... Даже за такое, короткое время, мировой ко нигде, ко да, такое короткое время уже, можно сказать, стали членом нашей команды, и на уровне менеджмента мы уже цель приняли. Соответственно, дальше она трансформируется для принятия на следующий уровень. Опять же, как проект внедряется для сотрудников, которые транслируют ее дальше. Соответственно, вот могу привести такой пример управления процессами в магазине, скажем, такой сложный проект, когда человек приходит, должен ознакомиться с процессами, с процедурами, много изучить информации, потом должен понимать, какие стандарты он как соблюдает, в каком формате. Мы трансформировали с точки зрения, опять же, входящих кандидатов в проект «Таймтейбл». Мы визуализировали полностью все вот эти сложные отчеты, все пере, перемиксовали их простую доску, на доске отметили перечень задач, задачи отделили цветом на ежедневные, еженедельные, ежемесячные, распределяем это между персоналом посредством еженедельного планирования. Круто, это все управление процессом, давайте поговорим про роль people менеджера в этой истории, какими тремя качествами должен обладать people менеджер с точки зрения софт-скиллов? Для того, Первая чтобы администрировать, очередь... управлять процессом и заряжать людей, следовать описанному процессу? В первую очередь, этот человек должен быть готовый к изменениям. Потому что, что бы мы ни говорили, но э, постоянно приходят какие-то водные, потому что мы все время идем... Знаете как, начинаем стартовать с проекта на этапе минимум value product Когда мы видим, что продукт готов, но он еще не отточен, он там нуждается в доработках Мы его уже начинаем внедрять И внедряем это постоянно Почему? Скорость изменений внешней среды достаточно большая если мы говорим, что мы работаем с людьми, качество людей, которые мы говорим с точки зрения профессионального уровень подготовки, личностной потребности, опять же, с точки зрения там, занятости, полная занятость, частичная занятость, это постоянно меняющиеся факторы. Мы не работаем в статичной системе. Соответственно, человек, который управляет людьми, он должен быть готов к изменениям. Он должен быть готов к изменениям в первую очередь. Еще и потому, что люди, которые приходят к нему, это постоянно разные люди. Это стресс. Для человека, не готовому к изменениям, это стресс. Соответственно, готовность к изменениям и гибкость – это первое качество. Второе, я уже о нем говорила, коммуникабельность. Но в смысле connecting, когда он понимает информацию, принимает и может эту информацию передавать. Угу. Точно так же он принимает эту информацию и точно так же он может ее передавать. Вот это важное качество, умение выбрать нужную информацию, передать эту информацию, получить информацию, передать ее, это второе важное качество, которое должно. Ну и, Третье. конечно же, этот человек должен определенно а, а, иметь повышенный уровень э, любви к жизни. Знаете, должна быть конечно, глаза, конечно, да? конечно, ну однозначно, я когда уже на эту тему мы говорили и поступил такой неудобный вопрос Это значит, что интровертом вам путь, к вам путь закрыт? Я говорю, отнюдь нет Это человек интровертивный, это не значит, что это человек не готовый к коммуникации Однозначно это не обозначает. Он готов просто по-другому. Он готов С ним да индивидуально общаться, а не в коллективе, да, не в группе. Да, я знаю много хороших руководителей, которые э, любят отдыхать в тишине. Это тоже интроверты, знаете. Я не могу сказать, что я интроверт, но я тоже люблю отдохнуть в тишине. Но это не мешает мне э, и наслаждаться обществом шумной компании. Так вот, э, если мы говорим э, о людях то люди, которые работают с людьми, они должны любить людей. Но ну, извините, вы не любите кошек, вы не умеете их готовить. Здесь, здесь, класс, здесь да. вот те три факта, о которых... Можно говорить бесконечно, но они все равно будут, каждый раз мы будем к ним возвращаться, и они будут все равно доминирующие. То есть, резюмируя, идеальный people-менеджер – это тот, который умеет адаптироваться к изменениям, правильно коммуницировать в коллективе и, собственно, любить жизни людей, с которыми ты работаешь, для которых, ради которых и зачем, да, да. вопрос «зачем», собственно. Хорошо, если говорить в целом про управленческую зрелость, да, мы сейчас очень часто эту тему обсуждаем, потому что очень заметно молодые ребята становятся руководителями. Что вы считаете вообще в целом по поводу управленческой зрелости? Что для вас это такое? И как воспринимается это определение вашей компании? Разделю вопрос на две части. В первую очередь управленческая зрелость характеризуется степенью, возможно, эмоциональной зрелости. Почему? Потому что когда человек принимает решения, он должен принимать их, не на собственных эмоциях, не на собственных амбициях, а с учетом оценки ситуации. Всегда есть какой-то внутренний конфликт интересов. Ну, это нормально, потому что любая бизнес-структура, она э, тогда сбалансирована, когда существует сбалансированный конфликт интересов между смежными подразделениями. Mm -hmm. Таким образом строится система кроссфункционального контроля это однозначно потому что система должна быть контролируемая система должна быть безопасная система в первую очередь должна минимизировать любые риски для компании потому что компания она существует для того чтобы радовать клиентов и зарабатывать деньги своему собственнику сори насфорлы бизнес соответственно когда мы говорим про уровень Управленческой зрелости — вот это как раз уровень эмоциональной зрелости, когда человек может принимать бизнес решения. Интуиция — это плюс или минус Зна для управленческой знаете, зрелости? на эту тему могу говорить часами. Тогда Блиц. Не знаю. Интуиция — это плюс или минус? А Интуиция — это плюс, но становится минусом, когда человек может пренебрегать фактами, только принимая решение на уровне своей интуиции. Интуиция хорошо, когда ты взвесил факты и можешь приправить их интуицией, но когда ты говоришь, мне не нужны ваши факты, моя интуиция говорит мне, что будет вот так, я бы опасалась. Вот скажу вам честно, я бы все-таки посмотрела на факты. Продуманная импровизация. Ань, 16 апреля вы у нас будете выступать на конференции People Management. Расскажите, о чем вы будете там рассказывать и почему участникам, таким же топ-менеджерам, как и вы, интересно будет послушать ваш опыт, ваш экспириенс. Спасибо, что пригласили. Пожалуйста, мы всегда приглашаем лучших. Я считаю, что площадка People Management без... С минуты рекламы, да, собственная площадка People Management – это та площадка, которая на сегодняшний день объединяет равных людей по уровню зрелости, по уровню навыков и компетенции, но с разным взглядом и с разным мнением на управление командами. И именно поэтому мы делаем People Management такой некой кросс-платформой когда приглашаем специально по одному топ-менеджеру из отрасли, для того, чтобы участники могли посмотреть под разным углом на процесс взаимодействия с людьми, потому что именно об этом мы сегодня и говорим в интервью, что люди – это самый главный актив нашей компании о чем так, будете говорить так вот как раз об этом и буду говорить на самом деле действительно это не будет выступление мне сложно сказать что я планирую выступать мне бы хотелось просто обозначить основные вопросы которые волнуют с которыми сталкиваешься в ежедневной работе и которые в последнее время стали неким вызовом все задаются вопросом о Некому работать, да, куда делись все сотрудники и как в этой ситуации адаптироваться, какие действия применять. Все говорят о том, что вне зависимости от того, насколько вы поднимаете уровень, там, базовый уровень заработной платы, все равно у вас есть дефицит персонала, что делать в этой ситуации задаются вопросом относительно того, что, вот, опять же, мы это уже обсуждали, в эпоху диджитализации новое поколение, которое приходит, оно готово покорять вершины, но не готово к рутине. И что делать вот с этой рутиной, куда ее можно применить, приложить, каким образом решать вот эти текущие вопросы, которые являются базовыми, но они являются в том, в, том, в, том -то, в том же случае, они являются основополагающими, которые определяют то, вот этот базовый уровень функционирования любой организации. Вот как раз основная проблема сейчас, возможно, не найти звезду в общем потоке, в этом в общем звездопаде человека, который придет и откроет вам глаза на то, как изменился мир. Нет, нужно найти людей, к реализации э, задач, сложных. Почему сложных? Потому что они вышли из зоны комфорта. Это новые задачи. Для них нету специального рецепта или решения. Чтобы их реализовать, нужно найти этот путь для, для, для достижения и реализации задач. Про рутину хочу еще спросить, потому что действительно важно. Очень многие приходят и готовы покорять с тобой весь мир, делать этот мир лучше, следовать миссии компании, но немногие понимают, что за... Достижением большой миссии и цели компании стоит действительно длинный, монотонный и рутинный процесс. Да, марафон сами не становится. Чтобы пробежать марафон, нужно до этого пробежать полгода там своих очень много по 10, 20, 30, 40 километров. Чтобы проплыть Босфор, нужно очень много проходить в бассейн и протренироваться. Как людям донести важность того, что рутина, она по сути является неотъемлемым процессом достижения больших результатов? Как не давать людям выгорать при рутинных задачах? На самом деле есть разные люди с разными потребностями. Конечно, легко и просто сказать, найдите правильного человека, для которого рутина не будет являться ничем сложным, а будет являться частью его жизни. Этот человек должен быть процессоориентированным, ему не важно достижение результата, он будет погружаться в этот процесс и будет жить этим процессом. Это один путь. А второй путь — поменять эти процессы, подойти к ним с той точки зрения, что всегда надо добавить немного фана. Где-то надо процесс упростить, где-то нужно смотреть уже на то, что процесс нужно пересмотреть. Ведь не всегда рутина, она и заключается в том, что это то, что вы делали всегда. Не всегда то, что вы делали всегда, приведет вас, ну скажем так, если вы думаете, что то, что вы делали всегда, приведет вас куда-то в другое место, это не факт. Соответственно, нужно подходить к пересмотру процессов. На сегодняшний день... То, о чем, я думаю, мы будем говорить, и то, какие вопросы будут люди задавать, это самый, самый важный и самый главный вопрос, о чем они думают, когда они чувствуют, что в силосах нет той прежней силы, которую они ощущали раньше. Когда мы говорим про лител, здесь немножко не так. Мы не можем как это, разделять зеленое от широкого. Мы должны понимать, что зеленое тоже может быть широким, и широкое может быть зеленым здесь. здесь. А может быть высокая. Может быть, красился. может быть. Здесь мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что э, результат, его нужно мерить. Он measurable. Его все время нужно мерить. И только тогда мы поймем, он улучшается или он ухудшается. Если когда мы, нам есть чем да, если мы полосы. имеем нумерическое значение. Поэтому, поэтому мы меряем Все. Уровень удовлетворенности клиента – меряем. Уровень э, роста э, member sales participation, доля продаж э, по нашей программе лояльности – меряем. Уровень вовлеченности персонала меряем. А как меряете уровень вовлеченности опрос. Опрос. опрос. У нас ежегодный опрос, в котором стандартно все сотрудники отвечают на вопросы. Каждый вопрос имеет свой вес, общий балл. Смотрим изменения, точки боли, карту боли каждого региона, каждой территории. Обсуждаем, делаем потом... Скажем, такой customer journey, путешествие угу. по вовлеченность, как сделать так, чтобы э, в следующий раз э, мы не получили ответ. Но я же так стараюсь, а меня не ценят. Вот самый распространенный вопрос. Я так стараюсь, а меня не ценят. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у человека недостаточный уровень негативной обратной связи. Потому что постарайтесь встать со стула. Вот, ну постарайтесь. Вот я, что легче? Постараться встать со стула или просто или встаньте встать. со стула? <смех> Знаете, вот эти вот вопросы, когда ты работаешь с людьми, они кажутся глупыми, какими-то примитивными, но они базовые с точки зрения определения точек боли. Но вот это быва, я вообще удалила бы из оборота речи, из мыслей всего, я мог бы, я сделал бы, я зачем-то бы. Но опять но... же, это говорит о том, что человеку не, не хватает обратной связи. Ты просил какой-то ресурс? Какой ресурс ты просил? Ты мог? Что тебе нужно для того, чтобы ты достиг этого? Мне, Ну, не знаю. Сори, тогда ты не мог. Если ты говоришь, что ты можешь, то ты должен понимать, опять же, что тебе для этого нужно. Опять же, возвращаясь к тем людям. Я хочу работать директором. Отлично. Что ты можешь? Расскажи мне, вот ты пришел, как ты будешь достигать вот эту цель, вот эту цель, вот, может, человек вам и расскажет. Может, он действительно готовый директор. Я, а как ты, в какие твоей жизни были сложные кейсы? В моей жизни был сложный кейс, там, сдать зачет по математике. Прекрасно, что ты для этого сделал? Ну, я пошел, договорился. Ну, как ты договорился? Ну, как? Говорит, ну, так. Я говорю, это ну, все, non-compliance, у нас так нельзя. Подтверждается то, что все-таки ответственно лидер, что это глагол. Докажи действиями, покажи действиями. Докажи действиями, покажи действиями. Переведи кейс. А как вы проверите? Вот вы мне задаете вопрос, как вы оцениваете интуиции и факты. Замешал. А еще есть медический шар. Хорошо, у каждого руководителя должен быть свой медический шар, в который он должен заглянуть и посмотреть. Что важнее для руководителя перфекционизм в управлении процессами или высокий уровень эмпатии и способность вовлекать людей в процессы? Скажу честно, можно даже вырезать. У меня симпатией плохо. Это не вырезаем, оставляем Ну, главный. пожалуйста, у человека, у кого симпатия плохо, он говорит, что меряем результаты на всех. И это тоже мнение, это тоже нет, выбор. Э, нет, это оценка э, assessment-центра. Мы, как руководители, проходим assessment-центр. И действительно, в, как, на каком-то из этапе я сама сложно переношу все assessment. Это ну, человеческое. Страш. Это человеческое. И вот, да, у меня с эмпатией плохо. У меня излишний уровень результаты ориентированности, но с она у меня выборочная. Я ее применяю тогда, когда я считаю нужным. Ну, поэтому вы и успешный наемный руководитель, потому что вы знаете, к чему идете, и каждый результат можете промерить. Спасибо Супер. большое. Спасибо.